Всем привет, дорогие друзья! Представляю вам сообщество Суперкопил, которое работает более 10 лет по всему миру. При регистрации вам дают замечательный бонус 10 долларов. На эти средства вы создаете депозиты. Вкладываете в график выплат, заходите, создаете депозит с вкладом на первую неделю 10 долларов. И через неделю вы получаете уже 11 долларов 1 доллар прибыль если вы делаете первый вклад в проект минимум на 20 долларов вы получаете второй бонус это 10 долларов и в общем у вас 20 бонусов долларов в подарок и плюс 20 ваших на эти средства вы создаете программы заходите вот график выплат пример покажу Начинаете вы создавать у, с первой вот, недели, ну у меня она занята, как вы видите, с первой недели нажимаете, вот я вам пример покажу, нажимаете с первой недели создать депозит, вводите вот сумму, которая доступна на текущей неделе, на первой неделе это, это минимальная, максимальная сумма это 10 тет, с выплатой будет 11 на первой неделе. Вводите сумму, вам покажут сумму выплаты, или выводите свою сумму выплаты, которую вы хотите. Промокод, он действует сейчас, акционное предложение новогоднее по 16 неделю. С 3 по 16 неделю повышенный доход идет для новых участников с РФСПД кабинетом до 16 недели. Тут указываете название. И нажимаете добавить. После этого у вас отобразится в графике выплат ваша программа. Вот так примерно. Так, перейдем в личный кабинет. Так, это вот, видите у вас, у меня имеются партнеры, как вы видите, бонус за регистрацию 10 долларов и бонус за первый бонус 10 долларов. При минимальном падом на 20 Ну, это тоже человек не хочет участвовать, не хочет зарабатывать. Как говорится, кто хочет, тот зарабатывает. Это мой основной счет, это на основной счет у вас после выплаты приходит ваш баланс. И на предоплату приходит. Часть на предоплату, часть на основной счет. На предоплату приходят это деньги, которые вам нужны будут для взноса на ваши программы. Выплата недели показывается, сколько у вас ожидается выплата на эту неделю. Выплаты у меня как были, они уже как закончились. Сумма взносов, которые я уже сделал, на 2871 доллар с копейками за все время существования проекта, ну время работы. Выплаты, которые ожидаются, экспорт данных, это будет ссылочка, вы можете просчитать, сколько вы будете зарабатывать, или сколько вам нужно будет носить. Вот. Следующая адаптация придет 22 января 2023 года. Капитал, это, капитал это от ваших взносов, считается. Средствуемый вклад, который требуется для полной 100% кармы. Это если вы будете новичок, у вас будет карма повышенная. До 16 недели. У вас всегда будет повышенная, Вам беспокоиться о а карме не нужно будет. Вот 17 недель уже, да, надо будет уже. У вас не будет она повышенная как сейчас. Индекс взаимопомощи. Это сообщество, сколько ты помогал. Индекс взаимопомощи будет расти. Ваша текущая карма 75%. Каждую неделю делать желательно по 25% еженедельно в течение 4 недель. Обязательно каждую неделю делать программу. Обязательно. Программы взаимного финансирования, как видите, мои активные программы. Это архивные программы, которые уже закончились. Так, тут можно соединить. Связаться с поддержкой, финансовый консультант через телеграм-бота. Или через Задать вопрос техподдержку. Например, за Задать вопрос техподдержку. Ищите вопрос, который вам, например, вам стратегия участия на счет консультации. Да, вы вписываете и пишете ваши сообщения. Там. И свадьба потом свяжется сотрудник для помощи. Партнерская программа или ваш другой вопрос тут. Другой, например, вы пишете тоже свой вопрос, и с вами свяжется техподдержка. Так, перейдем. Плюс, если вы приглашаете друзей, они каждый получат по 20 долларов бонусом. Первый бонус это 10 долларов при и второй за первый вклад. Плюс вы будете получать по 10% от их вклада. Например, если он делает программу со своими средствами на 10 долларов, вы получаете 1 доллар с него. Если, например, он 100 долларов, то уже вы получаете 10%, это 10 долларов. Вот пример, смотрите, если один человек раз в неделю пополняет на... Делать программу на 100 долларов еженедельно, вы получаете 10 долларов. В течение 4 недель это уже 40 долларов. А представьте, если у вас будет не один, а, например, 10 человек, вы уже будете получать не 40, а уже 400 долларов. Это уже круто. Это ваша вот партнерская ссылочка будет, ее вы отмечаете в ваших социальных сетях, ВКонтакте, там, Facebook, там, на ваших видеоканалах, там, YouTube и в других сообществах, там, на форумах, где только можно. Так, покажу вам текущую историю операций своих. Я недавно выводил на свою платежную систему НиксМоне денежки. Сейчас я вам покажу эту выплату. Так, вот это вот партнерский, как вы видите, денежки пришли от моего реферала. Я недавно зарегистрировал участника, помог ему лично, присутствовал. Так, вот, как вы видите, я запросил 19 долларов на вывод платежную систему Nixmoney. Денежки приходят автоматом. Ну, первые несколько раз денежки будут приходить. С вами будет связаться техподдержка, первые несколько раз для уточнения данных. Вот, например, ваш, на какую систему вы вводите, какая у вас там название программы, на какую платежную систему, сумму. Ну, это первые несколько раз. А потом уже автоматом приходит. Вот, как видите, денежки пришли. Покажу вам, что денежки де реально приходят на мой кошелек. Захожу в свой кошелек NixMoney. Вот, как видите, денежки вот, видите, 19 долларов, суперкопилка ванек. Покажу, что это не единственная выплата у меня супер копилки, как вы видите. Вот, суперкопилка, вот, 10.62, вот, суперкопилка 10.07, Супер копилка. Так что выплаты все платят, все в ажуре, друзья. Приглашайте ваших друзей, родственников, коллег. Вы за них будете, будете по 10% получать. Ну, они, соответственно, будут зарабатывать. При минимальном вкладе это на первую неделю он будет получать 1 доллар, на второй неделе 2 доллара. При минимальном вкладе. Если больше, то, соответственно, человек будет больше. Получать. Так что, друзья, вот такое. Внизу видео будет описание, будет ссылка для регистрации, ссылка на мой телеграм-канал, вы там можете мне любой вопрос задать, я обязательно вам отвечу. После регистрации с вами обязательно свяжется сотрудник Суперкопилки и объяснить более подробный. Он поможет по любому вашему вопросу. Будут вопросы, и мне тоже пишите. Я тоже чем малых помогу. Всем удачи, всем удачных инвестиций. Приумножайте свои деньги, пусть они приумножаются и растут. Всем удачных инвестиций, всем удачи, всем пока.